Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем прохождение Резин 3. Ах да, спасибо за подписки на канал. А чё, было время этого? В интернете? Mm, мне сейчас некогда вычищать эту пещеру. Потом, быть может. Как интересно. Пещеру вам по вариантам они тоже были готовы к этому. А что, они А, вот, я не а сюда. ты сюда. Пусть Нет. Не будем таким прикалываться. Так, ввиняем, быстро, быстро, быстро, быстро, чтобы они не, не, не дропнули. И отсюда. То есть отсюда зайдем. Если не нарвутся, опять же. Стоп. Подожди. Сколько можно мне сегодня убивать? Вы чё, сидели совсем? Огей, э, э, это что за баги такие? Давненько да, а? я его не играл, Не знаю ещё. не слишком тяжело ещё, так что? Будем нагревать. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Что на пауков, наверное, Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Да дикой да ты, да, да да ты. Да, что такое сегодня нет, много реально нет, Их сразу так потушил. Такое да, да. Ладно, <кхм> это если что, мы уезжаем Так, ладно, придется нам бегать по на это, это вариант ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Probably not <laughs> oh my oh, god, oh, yeah. thanks, thanks, thanks. это живой? Ну, да не знаю, Вы с ней убили я да, не он только без сознания Да. то должен я так... Неожиданно, блин. Слабило вот такого давай подумай сейчас просто погуляемся что на что тут надо мне. Завец, я могу и уйти если хочешь ну-ну я русская и я тебе озолочу наша встреча это знак такова воля мертвых поверь мне говоришь с мертвыми да мой старик если хочешь знать он когда-то был в авторитете среди пиратов. И теперь является во сне и болтает без умолку. Он сказал, что кто-то придет и поможет мне. И это ты. Ты не боишься теней? Няма. Я верю в удачу. Кроме того, я скоро смогу нанять в себе целую армию. Посмотрим, какая тварь тогда посмеет ко мне приблизиться. А сейчас есть ты. Кого нам бояться? Хочешь меня озолотить? Я весь внимание. Я поделюсь с тобой сокровищем только и всего. Главное, помоги мне его найти. За это ты получишь пять тысяч золотых. Звучит слишком просто. Глупости. Ты представь, столько золота и все твое. Ты глазам не поверишь, я обещаю. Ну, так как? Ты в деле? Отведи меня к сокровищам. Наконец-то. Мечты сбываются. Скоро мы будем купаться в золоте. Мы купим самый роскошный. О -о -о. Да, да. Двигай поршнями. Смотри, как бы тени не подстерегли. Пошли. Ты что купишь в первую очередь? Ага, Я для начала куплю себе роскошный особняк. Так, с он, он, Ну, я знаю, что он на Так как всегда. И так, кресло так... губернатора. И, конечно, губернатору нужен свой корабль. С, с большими пушками. Отлично. Проклятые демоны. Ах там болотник. Не те не время. Заблудишься здесь? Пропала твоя задница. В смысле, голова? Голова, задница. У некоторых разницы не Отлично, мы здесь ну и где сокровища еще бы ты их видел они же в земле вот возьми карту так будет проще еще понадобится лопата бери мою как найдешь клад бери сколько сможешь унести оставь его мне Самая ука. А чё, вставай. I'll shoot Голова! В сундуке была только ржавая вилка, ржавая вилка? Дай посмотреть. Ух ты, это мое, твое? Я э -э, карты перепутал. То-то я думаю место знакомое. А вилку зачем закопал? Так я же пират. Оно положено так. А кроме вилки у меня ничего лишнего и не было. Но не будем терять времени. Вот. Это вроде та карта. Ты иди. Ты идешь со мной. Ты меня не жди. Мне передохнуть надо. А то ходьба, песок, тут и людоед устанет. Как найдешь клад, возвращайся. С этой карты обернешься на раз-два и поделим поровну. Я же сказал на колбочках. Ну не будет нападать, ты не нападешь, конечно. Забава. И шкуры себе шляпу сделают! Трата жертвенного мяса. Оставь его мне! Yeah. Wow. Проклятый день. Доставил во мне. Я нашел твой клад. Ну, не томи. Сколько там золота? Тысяча? Десять тысяч? Ну говори же. В сундуке было только зеркало. Зеркало? Да быть того не может. Ты поди сундуком ошибся. Зачем отцу закапывать зеркало? Он сказал, что спрятал величайшее сокровище, что можно узреть. Оно должно быть где-то здесь. Если придется, перекопаем весь остров. За мной. Ух ты! Да... Мочки на мне будут гроздями виснуть. Я бы женился немедля. Перережем пару глоток. Сюда, ты страшилище. Да, тебе лучше быстрее. Иди не время. Я из твоей шкуры себе шляпу. 4, 5, 5. Это демон мой! А здесь зуб, золото, рубины, драгоценные камни. Все будет наше. Так что бери лопату. В конце концов ничего не выйдет. Брось. Эй, нельзя же так легко сдаваться. Можно. так да. Дай сюда лопату. Смотри и учись. Вот увидишь. Я найду клад, не успеешь и глазом моргнуть. Чтоб его. Я копал несколько часов и не нашел ничего. Вообще ничего. Я уже должен был найти гору монет. И не говори. Постой. Что это? Путешествие окончено. Мой сын меня подвел. Он не знал, как защитить моё наследие. Он последует за мной в царство мёртвых. Отец? Что? Нет! Теперь ты скажи мне, что есть величайшее сокровище, какое может узреть человек. Сперва расскажи, что стало с Роско. Я отправил его в мир, где золото не имеет никакой ценности. Там он осознает свои заблуждения. Я не могу оставаться тут надолго, меня затягивает обратно в сферу. Скажи мне, что есть величайшее сокровище, что может узреть человек? Я сам. Мудрый ответ. Мы отражаемся в зеркале, и наше существование ценнее всяких денег. В благодарность я даю тебе этот алмаз. Пусть его чистота будет символом вашего путешествия. Прощай, человек. Кому рассказать, не поверит. Вот так-то. я же не знал, что надо делать. Это все равно обман. Телепортнёмся-ка сюда, потому что нет наш коммунчика. И по заданию вот этому, я не знаю, как пройти, ну как бы по журналам. Так, так альго. Ээ, Что-то... Что-то... Так, ладно. Блин, с тобой. Так, журнальчик. Mm -hmm. Так я что-то сокровище потен. Оп, а сокровище понял. Вот да. а вот, а вот да. Ну ладно, сейчас гоним туда. Так, вот эти вот штуки очень-очень нужны. Очень Проклятые день. Душа. По заданию поскрою еще немножечко пробежимся, потому что много ну, любви я так понимаю, что это придется проходить. Таким причалом. Эй, <плодисмент> вроде друзья это всегда было и будет вот... Да, мне соскучит на ладно наверно будет вам это все слушать и выглядеть так что это что за? это палочка разобью пару черепов. <плодис> <плодис> <плодис> <плодис> чтобы -то. толпой не нападали. там закресался на и дал наверняка где это не то ботинки фигня у него успеха не фигня еще хотите Maori? jest to?! Tak.. zakatalowałem да, это вот, это место по где Отлично, пожалуйста. Тут то Зеркало. Да, уж урончик у меня Не замру бы так спокупа по, -по, -по берегу. -ка. Мне кажется, это тоже все не просто так было вот, все сладно, потому что ну вот такая. Что-то да, секреты какие-то есть. Особенно вот Тут, наверное, на да? пошел. Костик Это баг. Который я тоже не только сейчас. Ну, ладно, идем с половиной там. Потому что я не знаю, что будет. Какая жопа, я не знаю, как с ним. О! А Кто там? Щиаку? Что тебе нужно? Давайте посмотрим. Еще нет, закрылся. Спасибо. Мы закончим, дорогие друзья. До новых встреч следующей серии. Всем пока.